Здравствуйте! Сегодня мы проведем тесты для трех средств и определим, какое из них лучше подходит для чистки меди и латуни. Первое средство – это чистящее молочко для полировки Jet от Kil страна-производитель Германия. Второе средство – это чистящее лавандовое молочко от Frosh страна-производитель Германия. И третье средство – это молочко для полировки от Sieve. Изготовлена в Евросоюзе. Вот наши медные ложечки и их состояние. Некоторые из них, которыми не пользовались, потемнели. Каждая из ложечек поцарапана из-за неправильной чистки и мытья. Также нам понадобится чистая микрофибровая салфетка. И обязательно работать в перчатках. Приступаем к тесту. Первым используем джет от Киль. Наносим немножко средства на микрофибровую салфетку. Берем нашу ложечку. Вот результат. Результат достаточно хороший, хотя осталось на дне несколько царапин. Берем чистую микрофидровую салфетку и используем чистящее молочко от Фроши. Вот результат. Осталось несколько царапин, но незначительных. И тестируем наше последнее средство от Сиф. Очень густое. дальше мы чистим ручки ложечек так как очень маленький узор мы используем зубную щетку незаменимый друг клинера наносим средство Вот что у нас получилось. Вот результат перед каждым используем мы моем нашу щетку. Теперь используем. Чистящее молочко от фрош. Вот результат. Теперь тестируем молочко для полировки от Сиф. Вот результат. По нашему мнению, самый лучший с чисткой ложечек справился сев. Вот результат. Мелкие царапины заполированы, потемнение ушли. На втором месте джет от Киль. Есть небольшие потемнения, которые остались на ручке ложечки. С двух сторон. И самый плохой результат показал фрош. Темная ручка, остатки царапин. И точно так же и сзади. Плохо очистилась ручка. Наш выбор ⁇ сиф.